Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Как прекрасно Слово Божье. Пожалуйста, высвободите свою веру, подключив ее к преподаваемому Слову. Со мной в студии есть слушатели, чьи голоса вы сейчас услышите. Вот они. Я знала, что они отреагируют. Мы так рады, что вы к нам присоединились. Мы все здесь, чтобы что-то получить. Слово берет жизнь и ставит ее на правильный курс. Не рады ли вы, что вы можете более точно настроиться на лучшее, что есть у Бога? Для этого мы сегодня и собрались, чтобы принести Слово, изменяющее и преображающее жизнь. Аминь. В этой серии эпизодов мы много времени уделяем изучению ума, потому что ваше мышление влияет на каждую сферу вашей жизни. Нам важно позаботиться о том, чтобы мыслить правильно, мыслить в соответствии с Божьими мыслями, потому что это и есть правильное мышление, мыслить, как мыслит Бог. Павел говорит нам в Римлянам 12.2, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Вот к чему мы стремимся, к преображенной жизни, так? Но преобразуйтесь, как обновлением ума вашего. Люди хотят жить преображенной жизнью, но для этого нужно заняться умственной жизнью. Слово Божье – это мысли Бога. Он предлагает нам свои мысли, и нам хорошо бы их взять. Нам полезно брать Его мысли и делать их своими, чтобы они управляли не только нашим мышлением, но и тем, как мы говорим, потому что слова связаны с верой. Вы всегда говорите то, во что верите. То, во что вы верите, всегда вытекает наружу через уста. Правильно веря, мы правильно говорим, благодаря правильному мышлению. Более того, мы поступаем правильно, и тогда мы получаем правильные результаты в жизни. Аминь. В качестве основного места писания в этом учении мы используем 2 Тимофею 1.7. Это наша отправная точка. Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. И я всегда говорю, что я ожидаю, что Бог скажет вам даже то, чего я не скажу. Он скажет вам конкретно то, что вам нужно услышать. Часто, просто сидя в атмосфере Слова, мы слышим Духа Божьего. Итак, мы будем читать вместе, но также записывайте, что Бог говорит лично вам, для вашей жизни. Аминь. 2 Тимофею 1.7 «Ибо Бог не дал нам духа страха». Не рады ли вы? Аминь. Но что Он дал нам? Он дал нам силу или власть. Он дал нам любовь. И не просто земную любовь, а Его любовь, Божью любовь. И посмотрите, Он также уже дал нам здравый ум. Вы скажете, ну, пастор Нэнси, я не чувствую, что у меня есть здравый ум. Но вы получили его при рождении свыше. Когда вы родились свыше, жизнь Божья вошла в вас, а здравый ум как раз проистекает из силы этой жизни внутри вас. Аминь. Он часть вашего наследия во Христе. И нам нужно научиться тому, как мыслит здравый ум. Нам нужно знать, что такое правильное мышление, потому что без слова мы бы даже не знали, что такое правильные мысли. Итак, Бог дал нам здравый ум, а здравый ум нуждается в правильном питании. Чем питается здравый ум? Божьими мыслями, Божьим Словом. Аминь. Нам нужно питаться Словом, чтобы жить в здравом уме. И мы уже говорили о том, как расширенный перевод Библии описывает здравый ум. Это спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум, ум, владеющий собой. То есть он не идет, куда заблагорассудится. Вы внимательны к тому, о чем вы думаете. Вы внимательны к тому, над чем вы размышляете. Какие мысли вы вынашиваете потому что легко можно прокручивать что-то в своем уме целый день или даже неделю, не осознавая, к чему вы прикасаетесь. Нам нужно осознавать свою роль в защите здравого ума, данного нам во Христе, и в питании здравого мышления, которое мы имеем во Христе. Аминь. Такой ум Бог нам предназначил. Он не предназначил нам измученный, подавленный, беспокойный, затравленный, рассеянный ум. Аминь. Более того, Бог не предназначил нам ум, который ослабевает со временем, теряя память и ясность. Нет, нам принадлежит здоровый ум до конца нашей жизни. Востребуйте это. Не соглашайтесь с тем, что с возрастом приходит забывчивость. Не к здравому уму, что с возрастом все становится туманным. Не для здравого ума. Аминь. Нам нужно обновлять свой ум, потому что то, что в этом мире говорят об уме, не относится к нашему уму. Здравость нашего ума проистекает из нашего наследия во Христе. Аминь и испытание Словом Божьим. Чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно научиться противостоять всему, что угрожает здравости ума. Что ей угрожает? Например, беспокойство. Страх – это то, о чем Павел писал Тимофею. Дух страха бросает вызов здравому уму. Не позвольте страху взять верх. Не позвольте страху овладеть вашим здравым умом. И научитесь распознавать противостояние в виде неправильного мышления. Научитесь распознавать противостояние здравому уму в виде беспокойных мыслей. Стойте на слове против любых мыслей, которые вредят здравому уму. Послушайте. Враг постоянно пытается внедрить неправильное мышление в нашу умственную жизнь. Почему? Потому что он не может действовать через правильное мышление. Он может действовать только через неправильное мышление. Поэтому он постоянно пытается внедрить неправильные мысли, чтобы получить к нам доступ. Аминь. Так что нам нужно быть внимательными. Аминь. Давайте откроем Ефесянам 6.10. В Ефесянам 6.10 Павел пишет о том, что нам нужно знать и уметь. Ведь, как я уже говорила, чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно уметь отстаивать свою позицию, столкнувшись с противостоянием. И один из необходимых нам навыков – это применение победы, которую Иисус нам дал. Не завоевание, а применение победы. Иисус уже одержал победу. Аминь. Мы не сражаемся, чтобы одержать победу. Иисус победил дьявола, отнял силу у начальств и властей. Он уже победил, и нам дал привилегию применять ту победу, которую Он одержал для нас. И чтобы иметь здравый ум, нам нужно научиться применять свою победу, аминь, чтобы наслаждаться здравым умом, аминь, потому что Бог уже дал его нам, но многие не наслаждаются им, не умея применять свою победу. Итак, в Ефесянам 6.10 Павел пишет, «Наконец, братья мои, посмотрите, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Давайте задержимся на этом стихе. Я могла бы читать дальше, и мы так и сделаем, возможно, даже в этом эпизоде. Но он говорит, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Заметьте, он не говорит вам быть сильными самим по себе. Мы родились свыше не для того, чтобы рассчитывать на себя. В этом и заключалась наша проблема до рождения свыше. Мы полагались на себя, и в результате нам понадобился Спаситель. Вот к чему это нас привело. Небесам пришлось нас спасать. Так что суть не в том, чтобы быть сильными самим по себе. Аминь. Не в том, чтобы просто как-то справляться с мыслями, а в том, чтобы быть сильными в Господе. Как? Быть сильными в том, как Он мыслит. Аминь. Сильными в слове. Нам сказано укрепляться Господом, то есть не самим быть сильными, а быть сильными в Господе. И вы можете спросить пастор Нэнси, как укрепляться Господом? Что это значит быть сильными в Господе? Ну, Бог и Его Слово едины, так что быть сильными в Господе значит быть сильными в Слове. Знать, что говорит Слово, прививать себе Слово. Что делать, чтобы Слово пребывало в вас? Размышляйте над Ним, глубоко вникайте в Него, проговаривайте Его себе. Многие не готовы в этом признаться, но все разговаривают с собой. Внутренне говорят сами с собой. Даже не произнося этого вслух, люди мысленно разговаривают с собой. Заведите привычку думать мысли Слова. Аминь. Размышлять. Размышлять над Словом, то есть думать о том, что Господь говорит в Своем Слове, рассуждать об этом про Себя и рассматривать со всех сторон, как победа раскрывается в каком-то месте Писания. Папа Хеген использовал следующую аналогию. Служитель, проповедник, учитель может преподать вам определенную истину, словно поднимаясь по одному склону горы. А потом вы слышите проповедь другого человека на эту же тему, но он восходит на эту гору уже по другому склону. И вы видите ту же истину с разных сторон. Какой взгляд правильный? Все. Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите. Размышлять над Словом – это со всех сторон рассматривать истину, содержащуюся в каком-то месте Писания. Не думать однобоко, а позволить Духу Божьему научить вас всем сторонам этой истины. Аминь. Чтобы вы увидели ее больше, чем в одном измерении. Аминь. Итак, Бог и Его Слово едины. И Павел говорит, «Укрепляйтесь в Господе». А быть сильным в Господе значит быть сильным в Слове. Вы не можете быть сильны в Слове, если Слово не укоренилось в вас. Аминь. Дело не только в знании Слова и заучивании его наизусть. Заучивание касается ума, а размышление вкладывает Слово в Дух. Нужно размышлять над Словом, чтобы оно укоренилось и привилось в вашем духе. Некоторым трудно поставить Слово на первое место, потому что в их собственном мышлении Слово для них нереально. Они верят, что это Слово Божье. Они почитают его, но оно не кажется им реальным в их собственной жизни а именно размышления позволяют вложить Слово в себя и поместить себя в Слово, сделать Слово своим, стать единым со Словом в своем мышлении. Аминь. Позвольте вам сказать, невозможно использовать то, что вам не принадлежит. Многие пытаются исповедовать Слово, не потратив время на то, чтобы вложить это Слово в себя. А потом говорят, вот видите, это исповедание не работает. Работает, когда слово привито, когда слово становится для вас живым. Помните, в 15 главе Иоанна Иисус сказал, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Прибудут, значит, будут жить в вас, а не просто посетят вас. Многие периодически посещают слово и пытаются использовать, исповедовать его, основываясь на таких посещениях. Но нужно не посещение, а пребывание, когда Слову дано первое место в вашей умственной жизни и в ваших поступках. Аминь. И первое место в ваших словах. Аллилуйя. Итак, быть сильными в Господе значит быть сильными в Слове. Теперь давайте откроем Колоссянам 3.16, чтобы получить еще большую ясность и инструкции, которые нам помогут. Колоссянам 3.16. Павел пишет, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Обратите внимание на слово «обильно» – это мера. То есть, слово может вселиться в вас в более или менее обильной мере. И посмотрите, «Слово Христово да вселяется» вселяется то есть делает вас своим постоянным местом жительства а значит является управляющей силой в вашей жизни Итак слово Христово Да вселяется в вас обильно со всякою премудростью позаботьтесь о том чтобы слово вселялось в вас с мудростью то есть вы принимали слово исходя не из своих пониманий а из мудрости Божьей чтобы у вас было трезвое, правильное понимание Слова. Аминь. А не просто религиозный взгляд на Слово. Нужна мудрость от Бога, чтобы понимать истины Слова. Прислушайтесь еще раз. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Если Слово может обитать в нас обильно, оно может и не обитать в нас обильно. В английском переводе сказано «позвольте Слову вселиться». То есть не Богу, а вам нужно позволить Слову вселиться. Как? Через внимание, которое вы уделяете Слову. Аминь. Питайтесь Словом, чтобы в вас обитала обильная мера Слова. Обильная мера означает, что вы полны Слова. А чем вы наполнены, то и движет вами. Помните, в слове написано, как Иисус, видя толпы больных людей, был движим состраданием и исцелил их. Видите, им двигало то, чем он был наполнен. Он был полон сострадания, и это сострадание побудило его что-то сделать. Когда вы полны Слова, оно движет вами. Аминь. Вот почему Павел наставляет нас в Колосянам. Слово Христово да вселяется в вас обильно, потому что, когда вы полны Слова, вами движет Слово, а не обстоятельства. Слово, а не чувства. Слово, а не эмоции. Слово, а не то, что вы видите. Слово, а не то, что кто-то пытается вам внушить. Слово движет вами, а не то, чем угрожает вам враг. Ваша безопасность в полноте. Когда вы не до конца наполнены, есть место для чего-то помимо Слова. Когда вы полны Слова, нет места для сомнений. Когда вы полны Слова, нет места для беспокойства. Когда вы полны Слова, нет места для страха. Аминь. Так что это мера безопасности – наполняться Словом, позволяя Ему вселяться в вас. Аминь питаясь им, говоря его, размышляя над ним и выполняя его. Если бы вы пришли ко мне домой, то сразу бы поняли, что здешняя хозяйка не особо много готовит. Как бы вы это поняли, заглянув в мою кладовку и в холодильник? Но если бы настоящий шеф-повар пришел ко мне, какие-то продукты он бы нашел. И действительно хороший повар может взять немногое и сотворить что-то впечатляющее. Дайте ему самые простые продукты, и он сможет приготовить что-то изумительное. Так что вы скажете, вот это да, как вам это удалось. Вы просто волшебник на кухне. Также и Дух Святой. Он божественный учитель. Божественный помощник. И если вы дадите Ему даже немного Слова, я гарантирую, Он сотворит нечто потрясающее из этого немногого, благодаря Его совершенству, Его божественной способности. Он будет верен в том немногом, что вы Ему дали, потому что Он может работать только с тем, что вы Ему даете. В вашей жизни Он работает с той мерой Слова, которая внутри вас. Но, если вы предоставите ему более обильную меру, если я до отказа заполню свою кладовку, забью свой холодильник всем необходимым для приготовления многих изысканных ужинов, шеф-повар будет в полном восторге. «О, теперь у меня много вариантов! Я смогу долго кормить тебя по-королевски!» Почему? Потому что мои полки хорошо укомплектованы. Вот о чем нам говорит Павел. Заполните полки вашего духа, вашей жизни, вашего ума обильной мерой слова. И тогда Дух Святой сможет накрыть вам богатый стол. Слово введет вас в поток изобилия. Аминь. Которое невозможно пережить, предоставляя Богу мало материала для работы. Мы думаем... Почему бы Богу не дать мне все? Он же всемогущ. Но Он работает с тем, что внутри вас. Аминь. То, что в вас определяет, сколько у Него материала для работы. Если вы предоставляете Ему неправильные мысли, Он не может с ними работать. Но если ваш ум полон правильных мыслей, а вы начнете разбивать ограничения, перебегать через препятствия, благодаря правильному мышлению, потому что вы дали Богу много слова для работы. Аминь. Вы дали Духу Святому с чем работать, ведь Дух Святой работает только со Словом. Понимаете? Он не работает просто с эмоциями и чувствами. Он работает со Словом. Вот что его интересует. Аминь. И поскольку он заинтересован в Слове, он заинтересован в том, чтобы вы вложили Слово в себя, чтобы вы могли пережить все, что обеспечено для вас в Слове. Аминь. Итак, мы читали в Ефесянам 6.10. «Братья мои, укрепляйтесь Господом». И это значит, будьте полны Слова. Аминь. Аллилуйя. И сказав нам, укрепляться или быть сильными в Господе, Павел дальше говорит нам, укрепляться чем-то еще, могуществом сил Его. Вы спросите, что значит укрепляться могуществом силы его. Ну, могущество силы его ⁇ это Дух Святой. Так что укрепляться могуществом силы его ⁇ это быть полными Духа Святого. Это один из способов укрепляться могуществом силы его. Так что же имеет в виду Павел, говоря, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его. Будьте полны слова и будьте полны духа. Вот так, все понятно. Аминь. Будучи полны Слова и полны Духа, вы сможете смело и непоколебимо противостоять врагу, пытающемуся украсть у вас здравый ум или как-то повлиять на него. Аминь. Многим людям трудно отстаивать свою позицию именно потому, что они пытаются это делать, будучи не до конца наполненными. Полнота непоколебима. Безопасность заключается в том, чтобы быть полными Слова и полными Духа. Вы спросите, пастор Нэнси, как мне стать полным Духа? Я рада, что вы спросили. Поехали. Деяние 2 глава с 1 стиха. Деяние 2.1. Откройте со мной, если хотите. Начнем читать с самого начала главы. «При наступлении Дня Пятидесятницы...» Что такое День Пятидесятницы? Я выросла в деноминационной церкви, и мы никогда не слышали таких терминов. Я долго не могла понять, что такое День Пятидесятницы. Это день, когда Дух Святой сошел, чтобы обитать на земле, в церкви. Аминь. При наступлении Дня Пятидесятницы все они, 120 учеников, были единодушно вместе. Они находились в горнице. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Посмотрите на это слово. Наполнил. Наполнил. Весь дом, где они находились. Послушайте, когда Дух Святой приходит, пустоты не остается. Здоровье не остается пустым. Финансы не остаются пустыми. Аминь. «И наполнил весь дом, где они находились, и явились им» – они это увидели – «разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И посмотрите на четвертый стих. «И исполнились все Духа Святого». Помните, что говорил Павел? «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», или «будьте наполнены Духом Святым, потому что Он и есть могущество и силы Его». И здесь сказано, что они все исполнились Духа Святого. Что же произошло, когда они наполнились? И из-за того, что они наполнились, они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Нам обязательно нужно исполняться Духом Святым и свидетельством наполнения, как и у них будет говорение на иных языках, как Дух дает провещевать. Это не были выученные иностранные языки. Это был Божественный язык, Божья речь. Божий язык, Дух Святой, Который был внутри них, давал им слова, а они их произносили. Аминь. Теперь давайте откроем Деяние 4.31. 4.31. В числе тех, о ком мы прочитаем в 4 главе, были и люди, присутствовавшие в день Пятидесятницы. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И те же люди, что и в день Пятидесятницы, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Обратите внимание, они снова наполнились. Мы видим последующие наполнение. Наполнившись Духа Святого, продолжайте наполняться, продолжайте наполняться. Каждый день можно все больше наполняться. Итак, Павел сказал, «Братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наполняйтесь Словом, наполняйтесь Духом Святым. Каждый день заботьтесь о том, чтобы быть полными Святого Духа. Суть не в поддержании вчерашней наполненности, а в постоянном свежем наполнении». Как это делать? Так же, как они, говорить на иных языках. Уделяйте время тому, чтобы каждый день говорить на иных языках, и вы будете полны силы, полны Святого Духа. Мы продолжим говорить об этом. Если вы хотите узнать побольше, присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы так рады, что все это позволяет нам пребывать в здравом уме, помогая нам быть сильными пред лицом противостояния. Аминь. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Спасибо, что присоединились к нам. Мы верим Богу об ответах для вас, о том, чтобы пришел тот свет, в котором вы нуждаетесь. Аминь. Со мной в студии находятся слушатели, и мы все полны жажды и готовы принимать. Аминь. Мы учим об уме, потому что Он есть у каждого, и Он у нас всегда с собой, где бы мы ни были.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 и здравого ума. Бог уже дал нам все это. Мы не пытаемся заполучить здравый ум. Он – часть нашего наследия во Христе. Но нам нужно научиться сотрудничать со здравым умом, который нам принадлежит. Здравому уму необходимо питание. Его нужно питать правильными мыслями, Словом Божьим. Нам нужно установить границы обитания здравого ума. Какие границы? Слово Божье. Аминь. Слово – наш стандарт, и в его рамках должна происходить наша умственная жизнь. Расширенный перевод описывает здравый ум следующим образом. Это спокойный, уравновешенный, дисциплинированный и владеющий собой ум. Аминь. Вот какой ум Бог нам предназначил. Но поймите, чтобы на деле наслаждаться здравым умом в своей повседневной жизни – нам нужно научиться противостоять тому, что бросает вызов здравости ума. Дьявол постоянно пытается внедрить неправильные мысли в наш ум. Послушайте, он предлагает неправильные мысли, но то, что он их предлагает, не означает, что мы должны их принять. Мы решаем, какие мысли принимать. Аминь. То, что он их предлагает, не значит, что мы их приняли. Мы же не автоматически принимаем то, что нам предложено, верно? Поэтому, когда Он предлагает нам неправильные мысли, мы уполномочены отвечать на них словом, противостоять им и отвергать эти мысли. Нам нужно научиться стоять на своем, применяя победу, данную нам Иисусом. И часть этой победы – здравый ум. Аминь. Дьявол хочет навредить вашей умственной жизни. Он хочет внедрить неправильное мышление, потому что только так он может проникнуть в вашу жизнь. Мысли неправильно, вы открываете дверь врагу. Мысли же правильно, вы держите дверь закрытой для врага. Здравый ум – это обновленный ум. Не обновляя свой ум, мы не сможем наслаждаться здравым умом, который нам принадлежит. А обновленный ум – перенимает мысли Божьи, берет их и делает своими. И обновленный ум на самом деле обновлен, и им можно наслаждаться только когда вы живете соответственно изо дня в день. Нужно не просто заучивать Слово, не просто его исповедовать, хотя исповедание важно, нужно жить по Слову. Написано, что благословен тот, кто исполняет его. Так что нам нужно обновлять свой ум, живя по Слову, и тогда мы будем наслаждаться здравостью ума, которую Бог уже нам дал. Мы с вами уже рассматривали Ефесянам 6.10, где Павел пишет, «Братья мои, укрепляйтесь Господом и укрепляйтесь могуществом силы Его». О чем он говорит? О том, что нам необходимо быть умелыми, в слове и в духе, чтобы твердо стоять пред лицом противостояния. Очень сложно быть готовыми к противостоянию, будучи не до конца наполненными словом. Трудно отстаивать свою позицию, будучи не до конца наполненными духом. Здесь речь идет о том, что нам нужно быть полными слова и полными духа. И это поможет нам быть непоколебимыми перед любыми невзгодами. Послушайте, невзгоды будут приходить, но они не должны сдвигать вас с места. Павел говорит нам, как быть готовыми к противостоянию, чтобы оно нас не поколебало. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Будьте полны Слова и будьте полны Духа. Вот что это значит. А дальше в Ефесянам 6.11 сказано, «Облекитесь во все оружие Божье». «Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Заметьте, тут ничего не сказано о Боге. «Чтобы вам можно было стать против». Многие ждут, чтобы Бог что-то сделал. А Бог говорит, «Вы способны что-то сделать». Вы можете стать против козней дьявольских или против стратегии и умыслов дьявола, когда вы обличены во всеоружие Божье. И затем Павел продолжает, «Потому что наша брань...» Обратите внимание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 Павел говорит о крови и плоти, потому что очень часто бесы проявляются через плоть и кровь. Дьявол используют людей. И важно осознавать, что не человек – источник проблемы, а тот, кто его разжигает, тот, кому он поддается. Дьявол обожает, когда вы набрасываетесь на людей, потому что тогда вы бьете мимо цели. Вы когда-нибудь смотрели... Фильм или видео о корриде, о боях с быками. Ториадор размахивает перед быком ярко-красной тканью. Бык видит ткань, она привлекает его внимание, и он бросается на эту ткань. Атакуя ткань, бык, естественно, промахивается мимо парня, держащего ее, и тот протыкает быка шпагой. Так и хочется сказать быку, просто сдвинься на полметра. Перестань бросаться на ткань. Твоя проблема, бык, в том, кто держит ткань. Именно так поступает дьявол. Он использует людей, которые ему поддаются. И не подумав, можно броситься на них промазав мимо парня, в чьих руках проблема. Вот о чем сказано в этом стихе. Не бросайтесь на людей. Не они источник проблемы. За людьми стоит влияние. И они часто не понимают, чему поддаются, не знают, что их используют. Так что не нападайте на них. Разбирайтесь с парнем, действующим через них. Аминь. Противостойте ему, а не людям. Аминь. Слава Господу. И заметьте, наполненность Словом и Духом помогает нам осознать, в ком на самом деле проблема. Не в окружающих людях, возможно, участвующих в том, с чем мы столкнулись. Аминь. Слава Господу. Давайте еще раз посмотрим на одиннадцатый стих. Ефесянам 6,11. Облекитесь во всеоружие Божье. Кому надо в него облечься? Нам. Бог не одевает его на нас, мы надеваем его. Бог предоставил нам оружие, но нам нужно в него облечься. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней или стратегий и умыслов дьявольских. С 14 по 17 стих 6 главы Ефесянам мы видим перечисление оружия, о котором он говорит. В первую очередь он говорит о поясе истины. Пояс истины — это точное понимание Божьего слова. Аминь. Истина Божьего слова припоясывает нас. И к поясу воины прикрепляли меч. Они прикрепляли к нему свое снаряжение. Но если пояс ненадежен, весь арсенал воина упадет и будет для него недосягаем. Он не сможет им пользоваться. Что же такое пояс истины? Точное понимание Божьего Слова. Когда мы не знаем, кто мы во Христе, когда мы не знаем, что Он нам дал, нам принадлежит все это оружие, но мы даже не можем до него дотянуться. Оно выпадает из нашей жизни не потому, что оно нам не принадлежит, а потому что мы им не припоясаны. У нас нет точных знаний о нем. Следующая часть нашего снаряжения – это броня праведности. Броня праведности. Знаете, полицейские или охранники часто носят бронежилеты. Это современная форма брони. Так? Что они прикрывают? Жизненно важные органы. Верно? Итак, броня праведности жизненно важна. Она вам жизненно необходима. Она защищает вашего духовного человека. Броня праведности. Послушайте, мы праведны не из-за чего-то, что мы сделали. Иисус праведен, и Он сделал нас праведными своей праведностью. Мы разделяем Его праведность. Праведность – это правильное состояние и правильные поступки. Иисус в правильном положении перед Богом, и Он ввел нас в Свою праведность перед Богом. Праведность – это не что-то, что можно заработать. Это дар, который Он нам дал. Праведность принадлежит нам, потому что Он дал ее нам. Мы праведны не потому, что мы все сделали правильно. Мы праведны, потому что Иисус все сделал правильно. И Он сделал нас причастниками этой праведности. Его праведность стала нашей, так что мы в правильном положении перед Богом. Что же произойдет, если вы не понимаете броню праведности? Не понимая, что вы праведны перед Богом, вы удалитесь от присутствия Божьего, не будете брать свои благословения, не будете смело применять Слово. Не смелитесь получать что-то от Бога. Вы просто будете пытаться добиться чего-то делами, не осознавая, погодите-ка, я праведен, и у меня есть доступ к Богу, у меня есть право быть в Его присутствии, право на мое наследство. Я праведен не потому, что я это заработал, а потому, что Иисус мне это дал. Аминь. Итак, мы в правильном положении, потому что мы во Христе, а не потому, что мы все сделали правильно. Аминь. И теперь... Когда мы праведны во Христе, эта праведность должна выражаться в том, как мы живем. В правильном обращении с людьми. Аминь. В правильном отношении к людям, в правильном отношении к ситуациям. Вот о чем это предупреждение. Не боритесь с плотью и кровью, потому что праведность так себя не ведет. Нужно правильно вести себя с людьми, даже если они неправильно ведут себя с вами, вы ведите себя правильно. Аминь. У нас есть дерзновение, когда мы на правильной стороне, когда мы занимаем правильную позицию на слове. Правильная позиция всегда в том, чтобы стоять на слове, соглашаться со словом. Занимая противоположную слову позицию, вы находитесь в неправильном положении. Вы не стоите в своей праведности, занимая сторону страха, беспокойства сомнений. Вы не стоите на слове. Будучи праведными, нужно занимать правильную позицию, а правильная позиция – это преодолев все устоять. Устоять на чем? На слове. Крепко держаться за слово. Аминь. Перейдем к следующей части нашего снаряжения. Нам сказано «обуть ноги в готовность Евангелия мира». Как драгоценно, что это Евангелие мира. Аминь. У нас мир с Богом. Благодаря этому слову, благодаря этой истине. Итак, наши ноги обуты. Что это значит? Они готовы, они покрыты, они защищены и готовы к любой жесткой поверхности на пути. Ничто вас не поранит, потому что ваши ноги обуты и защищены. Обув ноги. Посмотрите на следующее слово. В готовность. Обновленный ум. Подготовлен. Он подготовлен к тому, чтобы мыслить правильно, отвечать правильно, размышлять правильно. Аминь. Готов ко всему, что придет. Потому что кем бы вы ни были, как бы давно вы ни были рождены свыше, что-то придет. Будьте готовы ко всему, ежедневно ходя в свете слова. Вот о чем речь. Обуйте ноги в готовность Евангелия. Ходя в Слове каждый день, будучи исполнителями Слова, живя в Слове, вы будете готовы к любому противостоянию, потому что ходите во свете Слова. Папа Хеггин говорил, что опасно подойти к свету и не ходить в нем. Почему? Потому что тогда ваши ноги не обуты в готовность Евангелия мира. Получая свет Слова, нужно идти в этом направлении, жить в свете того, что вы знаете. Бог ожидает этого от тех, кто получил свет. И это привилегия, не так ли? Итак, наши ноги обуты в готовность Евангелия мира. Позвольте мне сделать небольшое отступление. Дух Святой – наш помощник. У нас есть божественная помощь, но заметьте, Он не исполнитель, Он помощник. То есть, Он помогает нам, когда мы исполняем Слово. Но если мы не исполняем Слово, Ему не в чем нам помочь. Он не делатель. Он помогает делателям. Повинуясь Слову, мы получаем Его божественную помощь. И один из видов Его помощи – это подготовка. Он ведет нас к готовности, так? Мой муж внезапно ушел домой к Господу в октябре 2013 года. За два года до этого Дух Святой сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Он не имел в виду, что я больше ничего не должна была делать но что практика мира должна была стать акцентом моих изучений, моей повседневной жизни. Вы спросите, как практиковать мир? Будьте внимательны к своей умственной жизни. Любую мысль, которая не ведет вас к миру, не принимайте. Не спровергайте ее, отказывайтесь от нее. И позвольте вам сказать, это хождение в духе. Один из способов хождения в духе – это защита своей умственной жизни. Итак, я стала уделять этому особое внимание, потому что Дух Святой помогал мне, наставляя и готовя меня. Следующие два года я обращала внимание на каждую мысль, и в результате ничто не могло меня встревожить. Почему? Потому что не могло в меня войти. Ничто не беспокоило меня, потому что не могло в меня войти. Сомнения не одолевали меня, потому что я их не впускала. Как только что-то приходило, я говорила «нет» и отвечала на это словом. Я отвергала и не испровергала это. Я поступала так два года. И вот однажды дети пришли ко мне и сказали, «Мама, папа ушел домой к Господу». Поскольку я уже натренировалась пребывать в потоке мира, скорбь не смогла войти. Печаль не смогла войти. Я была подготовлена. Это часть нашего снаряжения, наших доспехов, наши ноги обуты. Итак, мы ходим в своей повседневной жизни. Видите ли, я в своей повседневной жизни применяла Слово. И Слово подготовило меня. Мои ноги были обуты в готовность. Готовность так важна. Если ученик не готов к экзамену, он, скорее всего, не сдаст его в школе, верно? А подготовившись, он сдаст экзамен. И помощь Духа Святого в первую очередь заключается в том, что Он руководит нашей подготовкой. Однако, если мы не следуем Его указаниям, Он не может нам помочь так, как Ему хотелось бы. Что если бы я не посвятила те два года практике мира? внимательности к тому, что я впускала в свою умственную жизнь. Уход моего мужа к Господу оказал бы совершенно другое воздействие на меня, на мою семью, на нашу церковь. Все зависело от моей подготовленности. Также, без моего ведома, Бог через меня готовил прихожан, потому что четыре года я учила нашу паству об уме. Четыре года. Так что это событие не сбило нас с курса, не привело нас к поражению. Мы пошли по нарастающей. Почему? Потому что мы полагались на того, кто помог нам до сего места. Аминь. Так важно сотрудничать со Словом и с Духом в подготовке. Потому что, будучи подготовленными, вы легко переступите через любые обстоятельства. Я очень надеюсь, что вы поймете меня правильно. Самой большой трагедией в моей жизни был неожиданный уход моего мужа к Господу. Но это не было моим самым тяжелым испытанием. Почему? Потому что я была готова. Я была готова. Самые тяжелые испытания были на более ранних этапах моей христианской жизни. Когда мой ум не был обновлен, я не знала правильных ответов, я не знала, как не впускать неправильные тревожные мысли, я не умела отвечать, это были гораздо более тяжелые времена. А когда знаешь ответ, слово делает тяжелое легким. Вау! Итак, благодаря двухлетней практике мира, я научилась не давать своему уму беспокоиться о том, что будет со служением. Я не позволяла ему этого касаться. Я не собиралась беспокоиться. Я отказывалась беспокоиться. А как насчет доходов? Я не вдавалась в это. Даже не вникала. Мне был настолько хорошо знаком поток мира. Я настолько научилась в нем пребывать, что скорбь, и печаль не могли в меня проникнуть. Часто мы думаем, что скорбь и печаль – это почтение к тому, о ком мы скорбим. Но Слово говорит нам, что Иисус не только взял наши немощи и понес болезни, но и искупил нас от скорби и печали. Если скорбь и печаль – проявление почтения, зачем Иисус нас от них искупил? Я знала, что выражу почтение к мужу, продолжив исполнять Божий план, которому он был послушен. Почтение заключается в исполнении Слова, которому он нас всех учил. Почтение выражается в применении Слова, а не в погружении в яму депрессии, скорби и печали. Аминь. Бог предлагает нам более высокий поток. И благодаря тому, что я два года практиковала мир, особенно фокусируясь на этом, я научилась быстро распознавать то, что не способствует миру. На самом деле это было просто хождением в Духе. Аминь. Жизнью по водительству Духа. Нам всем так важно и необходимо то, что тут написано. «Ноги, обутые в готовность Евангелия мира». Я вошла в тот период жизни, готовой пройти через Него. Мои ноги были подготовлены Евангелием, полным мира. Помните, что написано в Исаи «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». Когда вам знакомо водительство мира, вы не пойдете в неправильном направлении, если вы прибудете в потоке мира, который ведет вас, повинуясь водительству мира. Не идите против мира. И я не говорю о мире в уме, я говорю о мире в духе. Когда у вас есть мир в духе по какому-то поводу, следуйте за ним. Что бы ни говорил ваш ум, ум может забрасывать вас доводами, расчетами, рассуждениями. Но можно иметь мир в духе, даже если дьявол атакует ваш ум. Следуйте за миром. Пребывая в мире, вы пребудете в победе. И мир — это среда для здравого ума. Аминь. Слава Господу! Спасибо Богу! Так важно, чтобы люди это поняли. Прислушайтесь к тому, что Дух Святой сказал мне. Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир. Практиковала. Практиковала. Невозможно овладеть каким-либо навыком без практики. И в земных, и в духовных делах необходима практика. Вы не научитесь ходить в вере, не практикуя хождение в вере. Вы не научитесь сдаваться Божьей любви, не практикуя это. Точно так же вы не научитесь пребывать в мире, не практикуя это. Какая честь знать, что трагедия, пришедшая в нашу семью, не лишила нас потока мира. Трагедия не могла забрать у нас поток мира. И я хочу лично вам засвидетельствовать, что мир гораздо сильнее смерти. Мир гораздо сильнее смерти. Я тому свидетель. Дух смерти не смог забрать у меня мир, потому что я практиковала пребывание в мире. Мир – это поток, и это сила. Аминь. Практикуйте мир, практикуйте. Это часть ваших доспехов. Ваши стопы должны быть обуты, то есть речь о том, как вы поступаете. На вашем пути будут возникать самые разные препятствия, и ваши ноги должны быть готовы переступать, через них не останавливаясь и оставаясь невредимыми. Видите ли, я могла бы решить поддаться скорби поддаться депрессии, если бы хотела. Но я уже вкусила мир и не была готова променять его на что-то меньшее. Аминь. Я могла бы поддаться скорби, если бы хотела. Но если бы я поддалась депрессии, поддалась горю, это помешало бы моему продвижению. А мои ноги должны быть обуты, подготовлены Евангелием, ведущим меня путем мира. Аминь. Слава Господу! И поскольку я практиковала мир, я могла наставлять других, моих детей и церковь. Не поддавайтесь ничему, что вергнет вас в депрессию, погрузит вас во мрак. Аминь. Не мучайтесь вопросами. Почему? Как же так? Вопросы погрузят вас во мрак. Аминь. Не окунайтесь туда, оставайтесь в потоке мира. Аминь? Не нужно знать на все ответ, чтобы оставаться в потоке мира. Просто знайте того, у кого все ответы.